Ассаламу саляму алейкум рахматуллахи ва дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем с вами проходить сура Аббаса. Нахмурился. Аббаса. Восьмидесятая сура Аббаса. По-арабски читается как а ба Восьмидесятая сура, сорок два аята. Альхамду лиллэхи робил алимин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбия и вальмурсалин. Аля набиена Мухаммаду. Саллаху алайхи вала, алайхи вас, абихи аджаймин, минашейтони раджин, мисмилахи рахмани рахим, аббаса ватавала. Аббаса ватавала. Он нахмурился и отвернулся. Он нахмурился и отвернулся. Аббаса, кто, от... кто нахмурился и кто отвернулся? Это... Расуль Аллаху алейхи вассаляма, как передается в хадисе Аиши, عنها, что Расуль Аллаху алейхи вассаляма вел диалог с одним из лидеров курайшитов, призывал его к исламу, призывал его, призывал его, с ним разговаривал, вел беседу, рассказывал об исламе и в этот момент подошел к нему слепой человек. И стал просить пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, чтобы тот его направил к благу. Этого слепого человека звали Абдулла ибн Уммактум, И он его просит в этот момент, когда Расуллулла, саллиллаху алейхи вассаляма, разговаривал с многобожником. То есть он знатных курайшитов призывал. К исламу. И Расуллаллас, нахмурился и отвернулся от этого слепого, и направился именно в сторону вот этого курайшита. Потому что курайшита смеялись над Расулла, Аллах, и говорили, что за тобой следуют только больные и слабые из, числа, из нашего числа, и самые презренные из нас. Как во время Нуха, алейхиссалям. То же самое, как во время Нуха, алейхиссалям. То же самое люди говорили. Мы видим, что за тобой следуют только самые презренные. И Расулллах, саллиллаху алейхиссаляма, отвернулся, нахмурился и отвернулся. Аббаса ватавалля. Он нахмурился и отвернулся. Тавалля – это отвернулся. За что? Анджа агуль а за то, что к нему подошел аль-арма, слепой человек. За то, что к нему подошел слепой человек, как мы сказали, Абдулла Ибн Уммактум. Отвернулся, повернулся всем своим телом от анжааху. Анжаа подошел к нему. Подошел к нему джааху, подошел к нему, к расулю ла алейхи васаллама, подошел аль ама Аль-Ама ⁇ это слепой. От того, что к нему подошел слепой. Вот в этот момент пророку нашему Мухаммаду саллаху алейхи васаллама, Аллах супанаваталя делает упрек. Вамаю дрика. Ляллаху языка. Вамаю дрика. Откуда тебе знать? Уамай удрика! Тебе, кя, тебе! Уамай удрика! Лялья ху, быть может он! Возможно он! Ху! я Вот закят, слово закят, мы же знаем слово закят! Очистительная милостыня! Я Очистится! Возможно он! Лялья ху! Вот этот ама! Слепой человек, он очистится посредством твоих благих слов. Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился. Смотрите, как упрекает Аллах пророка нашего Мухаммада, слаллаху алейхи васламу. И здесь, вот здесь, ответ многим, которые говорят, что это пророк. Мухаммад, салли Аллаху алейху сам придумал этот Куран. Или где-то переписал. Когда тебя упрекает кто-то, ты же стесняешься. Ты же стесняешься, чтобы об этом все узнали. Так ведь? Когда тебе кто-то делает наставление, иногда нам это тяжело. Мы, может быть, умолчиваем. Мы, может быть, никому ничего не рассказываем. Не хотим, чтобы про нас... Люди узнали, но здесь Расуль Улас Аллах, если бы он утаил один аят, то что он ошибся, его что Аллах аллай его поправил, его бы он утаил его аят, его аллай его аллай его аллай его вены его бы аллай бы, вены на шее, аллай его порвались бы, если бы он утаил один аят и не донес бы до, своего, до своей уммы. Но здесь он не стал утаивать, он не стал это утаивать, и он донес до нас. Умайюдрика, ляллаху, я закят. Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился этот слепой человек, а ты последовал за вот этим богатым многобожником, лидером. Или? Ау я за кару или я он внял бы увещеванием я зака фототанфагу и оно бы ему принесло а вот это поминание принесло бы ему пользу фототанфагу а Ау я заккару Ау а у я он внял бы фа и Фатанфа. Танфа а» это поминание принесло бы пользу нафа а, от слова нафа а» приносить пользу нафа танфа гу а. ему фа и танфа гу а. ему бы принесло бы пользу от а Поминание. Смотрите, Аллах шпанталя упрекает Расулялла Салляллаху Алейхи вассаляма. упрекает его он. Аллах, субханава и Расуль Аллах, салли вассаляма, постоянно вспоминал этот момент. Даже этому слепому человеку он постоянно говорил. О, пришел тот, из-за которого меня Аллах упрекнул. Ля Смотрите, какой он был. Насахун, амин. Расуль Аллах, салли Аллаху, алейхи вассаляма. Ау я Фатан фатанфа'гу, дзикра. Или внял бы. Увещеванием этот слепой бы внял бы твоим увещеванием и поминание бы принесло ему пользу. Дальше Аллах с Спана говорит: амма манистагна, амма манистагна, ман истагна. Что касается того, ман, тот, кто истагна. Тот, кто думает, тот, кто считает, что он ни в ком и ни в чем не нуждается, гоней он. А мама не стагна. Что же касается того, кто решил, что он ни в ком не нуждается, этот многобожник. Все мы нуждаемся в Аллахе. Все мы нуждаемся в Аллахе. Все жители этой земли. Все мы нуждаемся в Аллахе. И все вокруг нуждается в Аллахе. Что же касается того, кто решил, что он ни в ком не нуждается, а мама не стагна. То ты ему уделяешь внимание, вот упрек. Ты ему уделяешь фаанта, и ты ему, лягу ему, тасадда, ты ему уделяешь внимание и уделяешь ему свое время, прислушиваешься к Нему, к Его словам, надеешься, что Он примет ислам? Фаанта Ляху Тасадда, то ты ему уделяешь внимание? Вама алейка, вама алейка, аллаязыка, вама алейка, аллаязыка. А что же тогда будет тебе, вама алейка, аллаязыка, если он не очистится? Если он не очистится, вама алейка, что же будет тебе, если он не очистится? Так ведь. Тот человек, который просит у тебя, просит, к тебе обращается, следует за тобой. У тебя просит напоминание, как абдуллабну Бну, Он сказал, направь меня к благу. Ля Илля Ля Илля Смотрите, какая история. Какая очень интересная история. Ва Ман, джаака, уа что касается того, кто джа пришел к тебе, джа Ясаа, устремляется он еще. Ясаа. Вот слово Сайон. Между Сафаем и Арма когда бегаем. Сайон. И вот здесь Ясаа. Человек к тебе приходит, устремляется познать истину. Уа-Ма-Ман, джа Ясаа. А что касается того, кто приходит к тебе устремившись, яса, са, яса. А что касается того, кто приходит к тебе устремившись, вахуа, вахуа, яхша, яхша, вахуа Ях и он испытывает страх. В отличие от этого многобожника. Слепой испытывает страх. И он испытывает страх. Боится Всевышнего Аллаха. Боится наказания Аллаха. Вот этот Аль-Ама, слепой человек. Фаанта. Анху. Таляха. Фаанта. И ты. Аллах, Субхану упрекает. Фаанта и ты Ангу таляха, и ты оставил его без внимания Ангу Талага оставлять без внимания, то ты оставляешь его без внимания. Калла, Калла поистине, Иннага поистине это является напоминанием. Иннаха тазкира. Иннаха тазкира. Кала. Иннаха тазкира. Поистине. Это является напоминанием. Это является напоминанием. Здесь калля и инна – это поистине, поистине. Это является напоминанием. Тазкира. Иннаха тазкира. это является напоминанием. Фаман за Закара. И кто пожелает, внемлет Ему? Закара. Фаман -а Закара. И кто пожелает, внемлет Ему, внемлет этому Курану, этим аятам, этим сурам, этим наставлениям. И кто пожелает внемлет Ему, Закараху за кара за кара фа манша фи soov мукарама. мука рама мука рама фи и сухов в свитках сухов это свитки сухов свитки ну карама В свитках он почитаемых этот Куран. Находится в свитках почитаемых, он сам является почтенным и находится фи сухофим мукеррама, этот благородный Коран, В свитках почитаемых мукеррама, сухоф, свитки. Марфуатин, мутахаратин. Марфуатин мутахара марфуати тим возвышенный марфуа марфуа мутаара очищенных возвышенных очищенных марфуати тим возвышенных очищенных биди сафара биди сафара би в руках. Айди. be айди в руках. Айди это руки. би сафара. Сафара это посланцы. Сафара. Сафара посланцы в руках посланцев. Сафара. Или же писцы. Писцы, которые записывают все. би сафара. Кирамин, Кирамин, Барара, Кирам – это почтенный. Барара – благочестивые от слова бир. Барара – благочестивые, Кирам – почтенные, Барара – благочестивые, Кирамин, Барара – почтенных, благочестивых, Кирамин, Барара. Кутилел инсану, кутилел инсану, кутилел инсану, ма акфара. Кутилел инсану, ма акфара. Да сгинет человек, кутилел инсан, да сгинет человек, да будет он погублен, ма акфара. Как же он неблагодарен или как же он неверен, ма акфара? Хутиля линсану, да, да погибнет, да сгинет человек. Да будет он проклят, кутилялин ма акфара. Как же он неблагодарен или как же он неверен. верен. Акфара. Ма акфара. Кутиляли Инсану Ма Акфара. Мин айшей ин, мин айшей ин. Халака, Халяка. Из чего? Из какой вещи создал его Аллах? Сотворил его? Халяка. Аллах Субханава создал его. Из какой вещи его создал? Всевышний. Аллах Субханава Тааля. Аль-Халиб. Мин ай ин халяка. Из какой вещи создал этого отрицающего истину, этого многобожника? И всех остальных людей из, из чего из чего он сотворил его? Почему он об этом не думает? Этот человек, этот инсан минутфатин минутфатин халакау, факадрау. Смотрите минутфатин нутфа капля семенная жидкость Нутфа – это капля семенной жидкости. Из капли. Аллах спонатали его халакаху, фа Он его сотворил. И еще соразмерил. Ля илляхе лаллах. Халака каддара. Ля илляхе лаллах. Его. Каддараху. Его. его. Соразмерил. Халака сотворил. минут нутфатин халакаху фа из капли семенной жидкости он сотворил его и соразмерил минут фатин. Халякаху, Факаддара. Сумма. А потом, ассабиль, Яссара. Затем он облегчил ему, сабиль, путь. Сабиль, сабиль. Мы же говорим, Фисабиль на пути Аллаха. Сумма сабиля яссара. Яссара – это облегчать. И облегчать. Яссара – ему. Ему облегчил ему путь. Сумма сабиля яссара. Потом облегчил ему путь. Сумма. Аматаху. Фаакбара. Ла-иляхи лаллах. Сумма аматаху. Фаакбара. Сумма Аматаху, Фаакбараху. Амата это от слова «маут», маут. Умертвил его Аматаху, умертвляет Факбараху. Фа кабр, есть такое слово кабр, могила. Акбараху, то есть сделал его погребенным. Сделал так, что мы хороним друг друга, умертвил его и сделал так, что его похоронили. Сумма аматаху фаакбара. Аматаху, Акбараху, смотрите, его, его. Потом он умертвил его и сделал его погребенным. Все, Аллах смотрите, из Нутфы, из Нутфы, из семенной жидкости сотворил Халакаху. Да, потом Каддара уже соразмерил. Сабиль ему указал, по дороге его повел. Сабиль. Ведет, потом умерчвляет, потом делает так, что его даже хоронят. Это все Аллах Субхану «Сумма» затем говорит. «Ида шаа» – когда он пожелает. «Аншараху» – «Аншараху» – «Аншара» – «Воскресит его» – «Аншара» – «Аншараху» – «Его он воскресит» Потом, когда он пожелает, воскресит его. Сумма ида аншараху. Потом, когда он, Аллах субханаху ата'аля, пожелает, воскресит. Воскресит всех, каждого. Аншараху. <просу> Калла ламма якодима амара. Калла. Поистине, Ламма яку Амара, Он так и не совершил того, что Он повелел ему, что ему Амараху, что Аллах Маамараху, то, что повелел ему, приказал ему Аллаху Субхану талай. Ламма якуды, он так и не совершил. Но поистине Он так и не совершил того, что ему приказал Аллах Субханаху тала килла Ламма якудыма омара. То, что ему приказал Аллах, что ему Амр какой сделал приказ, повелел, поистине он так и не совершил того, что Аллах повелел ему сделать. Поклоняться одному лишь Аллаху, и не предавать ему сотоварищей никого и ничего. Фальян дурил инсану иля Теперь пусть посмотрит человек на свою еду. Сначала посмотри на себя, откуда он был создан. Теперь пусть посмотрит на свою еду. Фальяндор. И пусть же посмотрит. Фалиандур Аль-Инса. Человек. Иля туамихи. На свою еду. Там Еда. Иля туамихи. Фалием Дурил инсану или атоами. Пусть же человек посмотрит на свою еду. Фалием Дурил инсану или атоами. Она собабна. Она собабна. Альмаа. Собба. Собба. Собба. Собба. Смотрите, собабна это обильные ливни пролили обильные обильные ливни мы то что мы она то что мы слабабна мы пролили слабаба это вот проливать слабан обильно слабабна мы пролили смотрите слабабна это мы пролили она поистине мы пролили на них Сабабна альмаа, воду, воду, альма, воду, сабба, обильно, Ливни. Имеется в виду здесь ливни. Анна собабна альмаа, собба, сумма. Потом шакакна. Мы рассекли аль-арда, землю, шака трещинами рассекли трещинами шака канал орда шака шака -да шака растекли трещинами землю сум шака канал шака потом рассекли землю трещинами сум шака канал орда шакафаамбат на и потом мы амбатна на фига Хабба и взрастили амбатна. фамбатна Фа набат. Вот слово набат это растение. Амбатна мы взрастили. Фа и амбата это взращивать. На мы взрастили. И мы взрастили фига на ней различные зерна. Хабба. Хаббатуль барака, например, говорим же мы семечка черная семечка барака. Хаббун – это Зерна. Фамбатна, фиха хабба. Разные-разные зерна. Израстили на ней различные зерна. Вайнабан. Смотрите. Айнаб. Вакадба. Айнаб. Айнабун. Это айнабун это виноград. Кадбун люцерна, которую кушают животные. Кадбун. Люцерна вкусное растение для наших животных вайнабан вакадба и виноград и люцирну вайнабан вакадба вазайтунан зайтунан зайтун зайтун ванахля нахля зайтун и нахль это зайтун это маслины оливки нахаль это пальмы нахль. Уазайтунан, уанахля, уазайтуна уанахля, и маслины, оливки, и пальмы. Все это Аллах Суспана взрастил на этой земле. Уа, хадайко. Хадаико. Гульба. Гульба. Гульба. Это густые густые густые. Густые сады. Хадайка. хадика сад хадирка, хода это сады ходаика хода иика ходиика хода гульба и густые сады и густые сады вахода гульба вафакитан Вафаки ва обда Абба. Факига это фрукты. Абба растения. Абба растения. Аббун растения. Факига это фрукты. Вабба и растения. Абба и фрукты и растения. АЛЛАКУМ. Вали анамикум. Смотрите, здесь кум-кум в двух местах встречается. Кум для вас. Для вас. Лякум это для вас. Во втором случае анамикум ваших животных. Анарам это животные. Вали ли для анамикум. Для ваших животных. Ли кум смотрите, ли это для, анам животные, кум ваши и для ваших животных. Мата, что такое мата? Это польза. Все это мы взрастили на пользу для вас и для ваших животных. Фрукты, травы, деревья, плоды – все это мы взрастили, мы взрастили. Пусть же человек смотрит на свою еду. Все это для вас маталлакум на пользу вам. Лякум это вам. Валянамикум и вашим животным. На пользу вам и вашим животным. Маталлакум. Валианамикум. Но дальше. Фаида, джаат, асаха. Саха ⁇ это оглушительный глаз. Оглушительный глаз ⁇ это голос означает. Оглушительный, саха. Оглушительный, оглушительный, оглушительный. Такой оглушительный. Такой громкий. Фаида, джаат и -да. Джа саха. И когда? Джаат. Джаат придет. Джаат. Придет. Асаха. Ас Джаатисаха. Фаида. Джаатисаха. И когда же придет оглушающий глаз. Фаида. Джаатисаха. В тот день. Я ума в тот день. Я фирл. мару Мин аххихи. От своего брата человек убегать будет. Я феро, фарра, я феро убегать будет, Фара я убегать будет. Человек от своего брата, от своего брата. Я ума я фероль маро мин ахиги, от своего брата ахиги, от своего брата будет убегать. В тот день человек убежит от своего брата. Я ума в тот день я феро аль мар умин В тот день человек убежит от своего брата. Мин-Ахихи. И не только от своего брата, смотрите. ва уммихи ва абихи От своей мамы. Ум. Аб. От своего отца. Мин, От брата убежит, от своей мамы убежит, от своего отца убежит. Уабиги, уабиги. Уасахи Батиги, уабаниги, от своей жены еще убежит. Уабаниги и своих детей он убежит. От своего брата, от своей мамы, от своего отца от своей жены, от своих детей убежит в этот день человек, лишь бы с ними не пересекаться, лишь бы с ними не видеться, лишь бы с ними, с ними не быть вместе. -тихи убежит, я феро. У сахибатиhi, сахиба, жена, сахиба, баниги, его же его дети ва сахиба тихи бану дети и своей жены и детей почему ликулли мариин минхум Яума ума и вин вот шаннон йоганихи. потому что у каждого свой шан у каждого человека Мингум. Из них, из всех вот этих перечисленных отца, брата, сестры, мужа, детей, жены, у всех их будет у каждого свой в этот день шаэн, забота, которая будет его занимать, которая конкретно будет его занимать. Ли кулли. У каждого. Куль – это каждый. Для каждого. У каждого. Имри ин. Имри ин. Ли Это у каждого человека. У каждого. Ли куллимри ин. Мингум из всех них. Яума и вин. В тот день. Ща-нун. Будет забота. Такая забота. Которая Его займет югни. югни Ликулли мри им Минум Яума ивин. У каждого человека из них в тот день будет забота, которая займет Его. Даже пророки, даже пророки, на все, на все будут говорить: моя душа, о моя душа, идите, идите, идите. Христиане пойдут к Аисе, он скажет, идите, идите. Ягуды пойдут к Мусе, он скажет, идите, идите, идите. На все, на все. К пророкам будут ходить. Вот так люди будут ходить от, от одного к пророку к другому, он будет говорить, идите, идите, идите, идите Вон, На все, на все. За себя пророки будут переживать. Люди скажут, а кто же тогда Шафат будет делать? У каждого из нас будут, будет своя забота. Своя забота, свои грехи. Свои плохие слова, свои плохие дела, свои плохие-плохие-плохие мысли, поступки, деяния. Все это будет вот ша-нун. Ша-нун такая забота, которую ты никуда уже не спрячешь. Там в судный день ты ее никуда не спрячешь, ни от кого. Вот, это, вот эта забота, она и займет нас. Всех. Без исключения. Русский ты, американец ты, китаец ты. У каждого, какая бы религия ни была, у каждого будет своя забота, которая его конкретно займет. Каждого, каждого человека займет такая забота в тот день, что ему будет не до жены, не до детей, не до матери, не до отца, не до брата, ни до кого, ни до чего. Лику ли им яума шану йога не И далее будут одни лица, Вудюх, лица, Вджгун Вудюх, Яума Ивин, Мусфира, Мусфира, Мусфира, сияющие, Я ума ивин, в этот день Вудюх, вдгун Вудюх, лица у одних будут сияющими. Да илля Аллах, илля хайлах. Дай Аллах, чтобы все наши лица были сияющими, чтобы лица, лица наших родителей, лица наших детей, лица наших братьев, лица наших а, отцов и дедов, и внуков, и правнуков и всех наших поколений, всех наших братьев и сестер, чтобы все лица были сияющими. Мусфира! Мусфира! У джоху ияума иди мусфира. Одни лица в тот день будут сияющими мусфира мусфира сиять ля ля ля ля ля Аллах. Сиять будут, Дай Аллах, Дай аллах ля Дай ля Аллах, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля много смеются, которые радуются от радости, они будут смеяться. Так радоваться будут. Это не то, что ты там 13-ю зарплату получил там, или премию получил там, или там на экзамене там пятерку получил там, или еще что-то, и радуешься, прыгаешь, или путевку в хач получил, или еще что-то получил, квартиру получил, машину получил. А там дохи, сия, смеяться они будут и ликовать. Мустабшира, смеющимися и ликующими, мустабширатун, а другие лица, Вавуджухун. ужухун, яум идин, алейха, габара, габара, габара, что такое габара? Габара это прах, прах, габара. Прах, пыль! Габара, пыль, прах, алейха, алейха, на этих лицах будет пыль и прах. Я ума идин в тот день, Вауджу, а также будут лица, на которых будет прах. Пыль и прах. Будут лица светлыми, а будут лица покрытые прахом и пылью. Вауджу. Я ума идин. Алейха. Габара. Смотрите на других жилицах. Я ума идин. В тот день. Алейха. На них будет прах. Прах. Габара. Губар. Мы говорим же губар. Слово губар. Габара. Прах. На других жилицах в тот день будет прах. Таргакуга. Котара. Таргакуга. Их еще покроет мрак. Котара. Это мрак. Таргак. Таргак. Это покрывает. Их покроет мрак. Смотрите. Пыль. Прах, мрак, тархакуга, катара. И, и накроет их мрак. И накроет их мрак. Ла илляха, илляллах. Ла иллях, илляллах. Уляика, гумуль, кафарату, альфаджара. Кто же это такие? Уляика, они те, которые, алькафара неверующие, Аль-Фаджара. Еще грешные. И неверующие, и грешные. Субханаллах. Субханалла, субханаллах, улайка, Хумуль Кафара туль-Фаджара, Кафара туль-Фаджара. Ля упаси Аллах от таких от таких сифатов. Аль-Кафара, аль-Фаджара, это страшные, страшные, страшные, страшные сифаты. Упаси Аллах. Улайка. Это те, которые Аль-Кафара Аль-Фаджара Неверующие грешники Они те Которые невер... Неверующие Аль-Кафара Грешники Они неверующие грешники Субханака Вобихамдик Ла Илла Анта Астагфирука Ва тубу илейка.